Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И э, сегодня мы решили сделать небольшой выпуск. Будет он о нашей поездке в город Колонн. Вообще, название города Колон это был такой исторический персонаж Кристобаль Колон. Мы его знаем под именем Кристофор Колумб. И вот в честь Кристофора Колумба назван город, который называется Колон. Он находится на Атлантическом побережье, и Колонн является начальной точкой, через которой проходят суда Панамский канал с Атлантической на Тихоокеанскую часть. Ну и, соответственно, конечной точкой, если идут наоборот. Так как мы уже живем достаточно большое количество времени там в условном карантине, то шмот немножечко поизносился. Поэтому мы поедем в колонн, чтобы прикупить некоторое количество вещей. А так как мы ранее показывали, что Дина утопила свой телефон, то, естественно, нам нужно будет купить ей новый телефон. То есть вот у нас такая миссия. А по дороге мы вам будем показывать, рассказывать вообще, как, что происходит. Потому что Дина уже была в этом путешествии а я еще не был поэтому мы сделаем такую легкую экскурсию возьмем камеру будем с дина ехать общаться рассказывать и комментировать что происходит по сторонам покажем э, большую зону duty free в городе Колон, и потом приедем и сделаем какие-то выводы о поездке потому что но ну, не очень часто во время пандемии получается выехать в Социум, посмотрим, как оно там. Ну что, попкорн и погнали? Ну что, мы готовы выезжать? Ты готова? Я там. Поехали. Други. Так, вот она наша ferrari Это наш друг одолжил нам машину поехать в колон, посмотреть, что там и где там. Ну что, садись, погнали, на У тебя пусть будет. Наш товарищ Лео, который дал нам машину, сказал, что эту машину кто-то из его друзей недавно коцнул Он улетел в Кувет. Улетел в Кувет? Да. На машине, наверное? Да, на себе! Мне даже показывали в какой? О, В повороте там. Как так вышло? Ну не справился как-то с управлением. Тут такое движение, что как можно тут не справиться. Но здесь дороги серпантистые, может быть, была роса? Может. Ну короче, у этой машины не работает гидроусилитель. Ну как бы нас это не смущает. Это вообще? Да вообще. То, что он не работает, ну на парковках, но ну, я думаю, физическая сила решит. Ты уже сколько проблему. не водил машину? Полгода. Ой, наверное, долго. Ну да, это полгода, наверное. Ну тут же все просто, даже как это, как и на велосипеде, один раз научился и все. по правилам, почему вдоль всех дорог такие заборы из моторатон. Я потом расскажу про это супер растение, Потому что если вдруг случается авария с коровой машиной, то хозяин коровы платит поврежденному транспортному средству деньги. Поэтому все очень следят за своими коровами, очень следят за своими законами. Тут обязательно везде столбики и очень классные столбики. Тебе нравится? Да, здесь очень красиво. Если что мне этот намордник не нравится. Это, кстати, за всю эту пандемию щура я его первый раз на себя надел. Ну ладно, чекинился без намордника. Да. Вообще это, то есть вот сколько уже, думаю, с января месяца, сейчас август, вот первый раз я этот намордник на себя нацепил. Мне не нравится, хрень какая-то. Смотри, какие там лошади. А дорога здесь действительно очень красивая. Мне нравится. А еще мне сейчас очень непривычно ехать по правой стороне. То есть уже ну, последних ну, как там, несколько лет, сколько мы ездим, в основном ездили по другой стороне. И плюс там Азия, плюс все это все левостороннее. И сейчас как-то так немножечко надо привыкать. То есть, ну, не едешь такой на раслабоне, а, в носу ковыряется. А именно так думаешь, на какой же а стороне. Что еще дороги. машин нету. Да, О, а вот и машина. Вот и машина. Ну, по-моему, первая, первая за нашу. Когда едешь, особенно машин нету, вот на перекрестках нужно очень серьезно думать. Но самая жесть это круги. Но я думаю, что здесь не будет. Здесь будет. Будет круг. Будет круг да. С какой стороны? По нему я. Как все, ну, там пробка. Да нет, ты найдешь. А, ну ладно. Иногда едешь, если медленно, можно увидеть прям, как бабочки огромные синие летают. А насколько большие? Такие где-то, да? Ну да, где-то сантиметров 25-30 может. Бабочки. Огромные. Они на людей не охотятся Нет. вечером. О, кабайос. Кабайос конь. Коники, коньки. Ой, какая красота. Там вон гнездо стервятников, смотри, целое дерево, куча стервятников. Это не стервятники? Так, так... нам направо? Да, нам прям. Немножко счастливых коров. Я все время тут езжу, когда очень приподнято в настроении, потому что видит такое разнообразие. Деревья, кустов, лошади, бабочки. А еще здесь бензин ничего не стоит, по-моему, шестьдесят или семьдесят. Да, я сейчас подешевел говорю. А, а в Панаме там вообще, по-моему, полдоллара стоит за литр доплачивают тебе еще. Мне Татьяна рассказывала, это моя местная подруга, с которой я езжу иногда в Панама-сити по делам, или вот в Колон, куда мы сейчас едем, что атлантическая часть Панамы намного зеленее, намного живописнее, потому что э -э, с Тихоокеанской стороны там очень много соли, ветра и земля уже не такая плодородная и воздух очень-очень соленый. Поэтому коровы, которые пасутся здесь, они счастливые коровы, у них вкусное мясо, у них хорошая долгая жизнь, правильное молоко. И потому что у них тут разнотравие и все время все хорошо. А коровы, которые с тихоокеанской стороны, у них мясо жесткое, и они часто болеют. И у них, короче, из-за того, что соль, очень много, большое содержание соли в воздухе, они как бы иссыхают. То есть им не хватает жидкости в организме, и они со временем... Жизнь, в общем, у них не такая хорошая, как у местных. А местные тут, как можно посмотреть, они все реально красивые, счастливые, в тимке, на траве, всех все хорошо. Ты еще рассказывал, что эти коровы несут яйца, которые с этой стороны лучше. Нет, это про куриц. Курицы тут тоже мне настоятельно рекомендовали попробовать яйца местных хозяйств куриных. Тут курицы, может, поснимаем где-то, иногда прям вот гуляют вместе с коровами где-то на таких небольших ранчо. Тоже видно, что у них все хорошо. Счастливые, толстенькие, пушистенькие. И говорят, они тут много еще и насекомых собирают. То есть а диета у них, короче, то, что короче. надо. Зелковые. Да. Там коровы вдалеке, прямо на холмах пасутся. А вот два манго. Вот это два манго огромных, которые... А, которые срастаются? Да, да, срастаются. Что нас предупреждали. Нам, нам чувак там помахал, помигал, говорит. <laughs> мы не поняли, что он от нас хотел. Столб упал. Столб упал. Но дальше все чисто. Короче, первый район мы проезжаем, более такой, ну, немножко трущобный. И мы, когда здесь с Татьяной ездим, она все время говорит, что нужно окна закрывать, потому что, ну, вот как здесь переезд. Вот, мусорка. Мусорка, то есть... Ну, во-первых, кто-то может там те в окно начать прыгать и всякое такое. Ну, в общем, небезопасно. Поэтому вот это место и еще одно. Надо проезжать с закрытыми окнами, чтобы нас, туристов. Грингос, Грингос. Да, никто на нас тут не напрыгнул. Оля, Уже можно это. Открывать? Открывать. А то у нас кондиционер таким не работает. Там потом еще один будет, им прям видно такое вообще. Гетто. Гетто, да. Короче, вот тут написано, табличка была, что нельзя бросать мусор. И чувак из прям вот этого мини-супер-соса выбегает, работник супермаркета, и бросает какую-то панель с разбитыми яйцами. Прям вот так сюда. Уже бы хотя бы компостировали, уроды. Ну реально разделяй и сделай себе тут огород и рядом мусорку. Капец. Франции. А это пробка уже. Как думаешь, это уже до города или. Это пробка на Полис Чекпоинт, мне кажется, который вот тут сейчас скоро будет. Какой этот? Дьяблороха? Роха. знает Знаете, почему он называется Дьяблороха? Роха? Здесь все автобусы, вот эти, это бывшие американские скулбасы. Которые переделывают под перевозку пассажиров. И они тут курсируют между городами. Их там очень любят. Они там прямо хромированные, все в наклеечках такие. Называются Дьябло рок, Они красных, расписаны. На них обычно портрет Ребенка жены там. или ребенка, или любимой актрисы, или еще кого-то. Нам рассказывали и подпись. Это типа гудлак Charm. И ты вот едешь и смотришь на какого-нибудь Ромео или Маргариту. Красный дьявол. Или. Чего-то, чико, Чико. Или Чикиту. Я приготовился к чекпоинту. Маску на Ну, Поморник одел. Сейчас полицейскому покажем свои права, если будет спрашивать. Ну, Но... я то И с пара коче. А, здесь кара, ну не важно. Корой, у тебя mm -hmm. есть они? Ну вот же. Mm -hmm. Это ну, обычные права. Здесь вообще нету никаких тех паспортов на машину, ничего. Просто взял-да поехал. Ну, я думаю, класс. что никто просто здесь не проверяет. Ну, просто нету такого понятия, как документы на машину. Вот мы едем на машине, у нас духов вообще нету никаких. Класс. Класс. Взял-поехал. Взял-поехал, да. Любую. Сегодня я вот на этой поеду. Ну, поэтому сейчас они спрашивают, просто, имеешь ли ты право водить машину? Не, они еще сверяют с какой-то фотобазой, которая ковидников, я так понимаю, регистрирует. То есть все ковидники на карандаше и нельзя им передвигаться между провинциями. Заражай свою провинцию, Лошара. Ну ничего, не суйся в чужую. На чужую провинцию роток не раздевай. Мы сейчас находимся в зоне Libre de Colon, То есть это большой duty-free. Мы уже едем по нему 20 минут. Да, и он все, ну вот где-то мы уже близко, тут что-то вот уже яркое пошло, белье, всякая реклама, шмотки. Ну, шмот разные, фурнитуре. Шмот, дьюти-фри, это, короче, огромный duty free город, но он сейчас где-то работает, открыт на процентах, наверное, 15-20, ввиду ковида и все такое. Но мы сюда приехали не просто так, поднимал. No. Сережа, нужно срочно... Новые трусы, и очки, очки, и может быть даже шорты. Но это если повезет. Да, вот, кстати, какой-то вон белобонг. Вот, закрыт. Вот дальше давай сюда, и вот так сейчас поедем на эти... Кружить, короче, потому что дальше я уже не знаю, что где. Ну, что, нормально. Сейчас все найдем. Вот. вот. я не знаю, если честно. Давай попробуем на ту стареседнюю улицу. Или вот на эту. правильно, вот эту обратно поехали. Вот куда все едут, давай туда. Тут, наверное, чтобы ориентироваться, надо много ну, раз да. побывать. Да, я думаю, конкретно. Это все дьюти-фри огромный. Это все дьюти-фри город. Вот продуктовый, какой-то и технический. Вон шмоточные, да. бабские шмотки. Смотри, какие странные Жан в сумку на ту улицу, если что, следующую поедем. Сейчас туда развернемся. Развернемся, да, и поехали на улицу. Дона Либра, алкашечный, смотри, открытый. А вон дальше какой-то еще атлет, пока Кадидас, можем посмотреть. Не, похоже, что закрыт. Вот Не, он там стоит. А, есть, да. А вон там потом еще один на углу, то есть там, короче, туда дальше, на тот угол. У нас нету гидроусилителя руля. Yeah. А нам сейчас активное что-то надо? Сильный! Нет, очень сильный! <laughs> Педалируй давай! Педаля. Давай, педаля! Можешь здесь оставить, туда еще потом пройтись? Да. Yeah. Ну все, погнали. погнали. Ну что, вот они мы. Спортзон. Можем в Каландию зайти попробовать. Давай. Что, перебегаем это алкашечный, алкашечный? Ага. вот такая у нас прогулка сегодня под дютиком такое себе такое, такое себе! себе я, я голодная пить хочу а тут большинство то что читаешь томи или что-то там еще это все фейк короче но нам нужна одежда фейкомет Пойдем сейчас в это, поло. Поло, зайдем. поло. Ну пошли. Сейчас направо. Мы, короче, теперь выбираемся сюда, с того страшного места. Серёжа уже злой. Тут какой-то рынок. Ой, кокос. Царство за кокос. Вроде с этого базара мы выехали. Если <смех> <Это> кому непонятно. <смех> Серьезно. За свином дизелем есть. <смех> Я еще видела с Джокером <смех> из популярных. ругаются. А, а тут ее там, блин, 50 метров. Ее варится. не 50 метров, ее вот до того момента, где начинается пробка. И потому что ее там надо расширить, это всегда такой bottleneck. Кстати. Смотри, какой дьявол такой. Франкенштейн ну, такой мусорный. Растерет. Видишь, уже я Уже меня это достало, съел? все. Это грёбаный намордник, блин, мне вообще не нравится. Какая-то хрень ядрёная. Зачем их нахрен носят вообще? Что они дают? Ужас. Ой, ладно. Аллергию? Или что? Насыщение крови. Кислотную недостаточность. Насыщение углекислым газом? Друзья мои, пришло время подведения итогов нашей поездки в город Колон, который переводится как Кристофор Колумб. А Или... не то, что вы подумали. Да, а не Кристофор Колон. Но я вам об этом уже рассказывал. Ну, давай, рассказывай свои мысли. То, что постоянно фейк. на входах... Фейл вообще полный. Фейк. Фейл и фейк. Фейк. Под этим девизом прошел наш да. трип. Наш шопинг-тур. Но no фейл, я считаю, потому что вот то, что мне не понравилось, ну, это такова реальность э, в наше время, то, что при заходе в каждый э, магазин, во-первых, пускают только по одному, слава богу, не во все. То есть, если я хочу померить там какие-то тапки, то... Меня не пускают. Да, Дину не пускают. Ну, короче, это полная фигня. Но, тем не менее, из всего того, что необходимо получилось у меня купить такие трусы, которые, я не знаю, насколько они фейковые или нет, но по поводу остального... Приличного качества. Приличного качества, кстати, да. сидят отлично. А, ну... Все остальное мы не купили, потому что один сплошной фейк. Очень-очень плохо. И, ну, ладно бы фейк, можно было бы что-то выбрать, но по цене оригинала. Когда сережи э, очки Ray-Ban... Которые стоят 10 баксов Потому что это не ray -Ban. Предлагают купить за 160 Я расстраиваюсь Нервничаю и убегаю и Это оптика, то есть там Dior, Fendi Ray-Ban, Oakley целый, целый прилавок а, а, которых, там, это там короче все AliExpress, это все да. AliExpress, то есть там даже Колумбия AliExpress и все вот эти дисконт я, я тоже никогда но ну, крокс это видел именно вот Кроксы и отдельные кроксы, кроксы поддельные кроксы, и поддельные кроксы. Короче, на которых написано кроксы магазин называется крокс единственное что нормально там покупать это электронику но да. электронику дорогую потому что в панаме это же duty free и э, это тот редкий случай когда скажем Телефон получается купить по цене магазина, магазина в, в Америке. Соединенных Штатах да. Америки. Напоминаю, что телефон Дины мы утопили. Ну, как мы утопили? Телефон живет три года, Сережа. Мне жалко только фотографии. Это была книжка такая, телефон живет три года. Ну, короче. Нужно бэкапы делать было. Если бы делала было бы тогда все прекрасно. 26 тысяч фотографий бы уцелели. Ну, да. Короче, резюмируем. Колон полный фейка, и это реальный фейл. Но дорога реально очень красивая. А я тебе говорила. Да, я там уже не в первый раз просто. И следовало... Ехать, ехать туда очень тяжело. Это лучше, чтобы тебя кто-то возил. Пархумхау. Для меня. Я же за рулем все время ездил. В следующий раз поедем на такси. Да. Тебе нужна новая камера? Мы не нашли камеру Sony. Нашли iPhone, нашли GoPro. Напоминаю, что камеру Sony мы тоже утопили. Угадайте, кто! та Только не задавайте мне вопрос, как можно экшн-камеру утопить. Я не знаю. В дождь. Я тоже не знаю. Не роняю в лужу. Но там единственное, что нужно сказать. Там, конечно, был треснутый корпус. Мы его где-то ранее раздавили. Я думаю, что... Не я. Ну, не, утопила, Я не трогала, попал. блин. Ну, вот. Утопил дождь, я не знаю, как это вышло. Вот, короче, камеры у нас больше нету, поэтому нам нужно купить новую соньку Никакой И... динамики больше в видео снимать, вот как сейчас. Зато качество будет красиво. Друзья, я думаю, что этот выпуск уже нужно заканчивать. Ставьте лайк. Проверяем обязательно подписку на канал и колокольчик, потому что я смотрел статистику, многие не подписаны. А, а я у я нас я очень крутой контент. И мы его будем постоянно улучшать. Я думаю, что те, кто за нами смотрят, постоянно они видят динамику. Мы Друзья, стараемся. Да, мы стараемся. Друзья, еще раз. Коммент. Вот Дине. Диня. Нет, И комменты нет. не надо, давайте Сереже Короче, пишем комменты Обязательно лайк Это все двигает наше видео вперед Проверяем подписку на канал Колокольчик И до И новых встреч До новых встреч уже через несколько дней Пока. Пока